Всем привет, вот только сегодня играя на карте депозит с пистолетом, пытаясь выполнить очередное задание на золотой x308, а это между прочим 75 хедшотов на картах захват, вдруг вспоминаю, что у меня уже вот-вот закончится супер випка. Блин, при моих 6 миллионах варбаксов, прокачанном 90 м ранге и открытом гепарде, она уже мне по сути не нужна, но способ ее получения оказался настолько интересным, что заслужил отдельного видео. Кстати, пока мы все еще на депозите, у вас когда-нибудь такое было? Решил, значит, подсадиться? Откинула и просто убила непонятно чем. Жду ваших комментариев. Итак, в очередной раз, переводя себе в игру супер вип я так подумала, почему бы с вами не поделиться этим самым способом, с помощью которого я себе их получаю? Да это бесплатно для тех, у кого уже есть абсолютная власть. Так, начнем с самого начала. Этот способ работает благодаря созданию кейсов. То есть переходим, создаем свой кейс. В моем случае я буду редактировать старый, самый простенький. Так, удаляем все ненужные предметы. Все. Нам нужно напихать сюда три предмета. То есть первый это супервипускоритель на 1 час. Второй предмет это какое-нибудь донатное оружие, в моем случае я выбираю ДПшку на 1 час И третье это будет берета, да, это топушка, с которой я тоже часто играю, тоже выбираем на 1 час Это, кстати, очень важно, потому что это все отразится на цене кейса, в данном случае он у нас будет стоить всего лишь 5 черепков а если мы увеличим шанс упадения именно супервипускорителя, 93 поставим, также отредактируем шанс упадения ДПшки, поставим 3%, и беретки тоже 3%, потому что все это должно быть сбалансировано, в общей сумме должно получиться 100%, вот справа внизу видите. И все, публикуем наш кейс за 10 черепков Именно столько мы тратим в начале Стоимость кейса изменилась уже до 6 черепков Потому что мы редактировали шансы выпадения Сейчас прямо при вас открою несколько кейсов И вы убедитесь, что будут падать Только вип-ускорители Это нам и нужно К примеру, создав такой кейс Всего лишь за 10 черепков Мы получаем практически халявные супер-випочки Потому что черепки нам достаются за игру Warface А эти вип-ускорители на 1 час Мы можем активировать перед игрой Перед счастливыми часами и так далее Думаю, вы поняли И сами видели всего лишь, что со 100 черепков мне нападало 15 супер випек. В данном случае я крутил еще раньше, поэтому их тут 20. Способ реально рабочий, поэтому пробуйте и лайк ставить не забывайте.